Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский тяжелый танк 10 уровня ИС-4 Карта Перевал, игрок Лейзу, Лейжу, не знаю, короче А счет уже, кстати, 2-0 Два противника особо торопливых уже слились Мне кажется, есть такая категория игроков, когда играют не на топовых машинах Попадая в бой плюс 2, просто предпочитает по-быстрому слиться. Это такие игроки есть. И это очень прискорбно. Все равно, даже если ты попал в плюс 2, все равно можно что-то сделать для команды, потому что, во-первых, есть и десятки, которые без проблем можно пробивать любыми снарядами. Да, картон он, он тот же. Гриль там, проджет, его там на любом уровне ты спокойно сможешь пробить куда-то. Ну и никто не отменял свет, помощь, даже если ты противника не можешь пробить, просто, ну, сбивай гуслю, это какая-никакая польза, подловить противника, Счет, кстати, уже стал 2-2, 2-3, да, вот был 2-0, минус 3 союзника, и уже команда проигрывает. Здесь, в наглую так противники выкатываются да Шкода. Что там, все союзники на перезарядке, что ли, были? Никто даже по нему не выстрелил. Как так получается? Что там вон в углу делает? Не вижу, какой танк там тяжелый справа сидит. То есть он вообще в бою не участвует. Он просто сидит там в углу. То есть это тактика такая, да, союзников всех Зальют здесь, а потом я их как бы встречать буду. В итоге один раз выстрелил и меня толпой заберут. Счет уже тем временем 3-5. Т-95, его да трудно, конечно, остановить. Ползет, ползет. Ну, получает он свою плюшечку. Причем от БЗ-176, как он вообще умудрился пробить, я не знаю это странно да ты 95 как-то как-то быстро сдулся счет 5-7 союзник из угла там так и не вылазит маус там выхватывает за щеки ну или да, правильный говорит будет в щеке, конечно, то за щеки как-то это прозвучало. Ну в такой ситуации хотя можно это и так назвать. Прочность у него там, а его все слили. Не, не, живой вроде, да, он на миникарте посмотреть видно. Вот он, 220 единиц у него прочности осталось, он хочет еще раз щечку принять. Нет, на этот раз вы стать четвертого не получается пробить, но Маус тоже, да, сделал угол, там башню довернул и все в такой проекции уже, конечно, даже щеки не шьются эти. Там союзник тот в углу хотя бы стрелял, не знаем, там тремет за камушком, что ли. Кто там? Опять не удается Мауса добрать. Там еще спит, что ли, на базе из третьей. Все, не слава богу. Маус выхватил еще разок и отправился в ангар. Ну да, походу из третьей спит. На левом фланге, по центру, везде союзники закончились. Осталось 4 тяжелых танка, один из которых весь бой сидит в укрытии ничего не делает. Второй спит, но М-103 там воюет как-то. Отдуваться ису 4 Все, там добрались противники до иса 3 Сейчас быстренько его разберут. Калебан, что ли, сидит, не пойму. А, сапсан, я колебан. Я просто вижу первую Си на карте. Все думаю, что там за танк. Но я не догадался посмотреть на <laughs> слева. Где у нас все наглядно отображается. Сапсан там засел. Выглянул в окошко, получил горошко. Союзники пишут, что они все без КП, Ну, понятно, тут по прочности видно, что почти вровень, то есть все машины там уже покоцаны. Но ну, не факт, что все шотные, да, вон БЗ, например, фуловый, но ну, это восьмерка, конечно, с ним попроще. Минус М103, сейчас доберутся до Сапсана. Да, вот иногда даже не хватает у ы так сказать Если вверх надо выстрелить Ну, сейчас я подальше откатился из четвертой Есть пробитие по Т-55А Ну, Сапсан пока живой Правда, недолго, по-моему Вон там к нему летят куча народу Ну, куча, да? Два у меня даже три-три. это уже... Три это уже куча. Да, маленькая неприятность. Не совсем маленькая, я бы сказал, да. Почти на 700 пробивает гриль. Вот, и кого первого бы добрать, да? Конечно, по-хорошему лучше гриля, но гриль прячется... Сейчас везет. Броня решает, танкует из четвертой. Ну, теперь развернуться и ждать. Пусть противники сами лезут к тебе на гору. Вот здесь, конечно, видно, сказывается УВН. -а, у советских танков не очень они обычно хорошие на холмистой местности отыгрывать не очень комфортно мягко говоря тут осталось да самых опасных ну вот гриль который вот так вот летит вперед ну не пробьешь ты не пробьешь я так и знал из 4 способен неплохо потанковать. У меня на этой машине, наверное, отыграно больше всего боев из десяток. Да не, наверно а точно. Это, это моя первая десятка. Ну и осталось две восьмерки. Ну вот этот с фугасницей, конечно, может доставить неприятности. БЗ-176. Нельзя его подпускать в мягкие места. Клинч, клинч. 99 урона и уходит БЗ на долгую перезарядку. Сколько у него ну точно не меньше 20 секунд пробитие получает из 4 т56 горит бз ну что-то гора есть еще один уничтоженный противник прочности 144 единицы зря из 4 полетел конечно вниз надо было здесь прятаться ну шкода на перезарядке Нет пробития, танкует ИС Правильно, Ром Тут даже Голдой Т-56 пробить Будет проблематично Ну что ж, и тот шотный, и этот шотный У с 4 Два снаряда всего осталось Как там медалька называется? Фадина можно было попробовать взять Но в такой ситуации рисковать да, Сейчас тратить снаряд Кажется, не вариант вообще ради одной медальки сливать такой бой. Ну, сейчас из четвертой, конечно, в более выигрышной ситуации. Ну, не только потому, что, да, он десятку, он все-таки занимает возвышенность. Шкоды там что-то пытается придумать, а что здесь придумаешь? Аккуратней, конечно. Еще вопрос, поднимается ли у Шкода настолько орудие, чтобы вот сейчас здесь ИС-4 вот так выцелить. Танкует из 4 У Шкода, один снаряд в барабане остался. То есть он, конечно, сейчас после выстрела на перезарядку не решил уйти. Тащи, пишут там союзники. Он и так, по-моему, тащит уже давно. Кто-то пишет, ты вообще рот закрой А, это АФКшник пришел, который на базе из 3 сидел Ну да, правильно, вообще молчать С одной стороны, не был бы из 4 в такой ситуации Если бы из 3 не спал Да все равно он что-то бы сделал Но с другой стороны Бой бы выглядел иначе И не такие бы Хорошие показатели в плане урона там и всего остального Были бы у ИСа. Так что как сложилось, так сложилось Ах, промахивается Уже 7000 танков на ИСа 4 Неплохо Один, один снаряд Остался, я про это забыл еще одна ошибка и все, и все пропало. Ну, зато есть перспектива получить редкую медальку. Да, наверное, из четвертого предпочел бы, чтобы у него не было такой перспективы. Две минуты остается до конца боя.